Сегодня с утра, или днем, или вечером, в зависимости от того, откуда вы меня смотрите, я вышел в эфир для того, чтобы ответить на вопрос, который был мне задан посредством личного сообщения в мессенджере. Одной из наших друзей. Вопрос звучит следующим образом: почему люди, которые ходят в храм и церковь, ведут себя смиренно и спокойно внутри храма и на его территории, а когда выходят в мир, то вливаются в этот хаос и войну и становятся другими? На этот вопрос можно ответить следующим образом. Люди идут к духовнику для того, чтобы получить индульгенцию. За те дела злые, кои сами знают, что совершены ими. Нет никакого другого способа у них получить прощение, ибо сами не знают, что творят но им дали такую возможность, поэтому храмы и существуют, поэтому существуют основные религии, которые предоставили такую услугу страждущим. Вот человек совершил некие деяния и в душе своей знает о том, что поступил он не Боже по отношению к другим и не хотел бы, чтобы по отношению к нему поступили так. И чувствует он дискомфорт в душе своей. Как ему от этих тягот избавиться? Кто-то заливает себя алкоголем и уходит из состояния здесь и сейчас, в этих думах, в алкогольном опьянении. Кто-то потребляет наркотики и тоже выпадает из этих мыслей, из этой реальности и таким образом освобождает себя от этого морального наказания. Это же человек сам себя этими мыслями наказывает. Счастья -то у него в этот момент нет. Человек, который идет в храм... Он туда приходит, получает индульгенцию у священника, рассказывает ему о тех грехах, которые он совершил, и священник отпускает ему грехи по воле Господа. Но мало кто понимает, что значит отпущение грехов. Отпущение грехов – это значит, что человек покаялся в совершенном, в первую очередь перед самим собой и дал себе зарок больше не повторять те ошибки, которые были выучены им на существующем примере. Так уж в мире устроено, что большинство людей, они стали этим пользоваться как пилюлькой аналегина, то есть они приходят в храм, получают индульгенцию отпущения грехов выходят. И чистенькие считают о том, что вот теперь можно продолжать творить бесчинство, потому что все прочие бесчинства им прощены. Это великое заблуждение. Поскольку, поскольку еще раз подмечу, истинная религия в сердце нашем, а все остальное – это система управления социумом. Когда человек живет по принципу, выученных уроков, он уже не возвращается к, к скверным делам, им совершенным, проработанным и выученным. Человек, который пришел, совершил индульгенцию, он тем самым дал обещание нашему Отцу, небесному великому архитектору Вселенной, дал ему обещание больше не повторять. И он выходит в мир и начинает повторять. А потом люди удивляются, почему Всевышний ставит их в такие жизненные условия, когда им становится тяжелее жить. Это не потому, что Господь хочет вам сделать гадость. Он никому гадости никогда не делает. Он стремится к идеальному совершенству, к гармонии, к тому, чтобы... Вы научились понимать себя в первую очередь и через себя видеть других, а через других видеть себя, и никак иначе. Так вот, отвечая на вопрос более кратко, я могу сказать так. Люди ходят в храмы за наркотиками, а религия – это опиум для народа, это не пустые слова. Человек пришел, укололся э, индульгенцией, и ему хорошо. Он себя уже все грехи смыл и пошел творить эти грехи дальше. К чему приводит такая политика? И в обычной жизни потребление наркотиков приводит к большим страданиям. Также и использование религии как наркотика, приводит к большим страданиям. Нельзя сказать, что все духовники не понимают этого, но Господь попускает все религии, существующие ортодоксальные, в том числе и как система управления обществом, для того, чтобы каждый нашел там понимание. Понимание через страдания, в том числе через собственные ошибки. Пришел человек, получил индульгенцию – вышел из храма, продолжил творить скверну, и вдруг он заболевает, попадает под машину. Его с родственниками случаются, с бизнесом случаются неприятные вещи. А человек не может понять, как же так? Я же каждую субботу и каждое воскресенье посещаю храм и оставлю свечи, молюсь, исповедуюсь. Священник мне отпускает грехи неважно какой конфессии. И я-то чистый, но почему же, вот за что карта какая-то вот нехорошая на меня спускается, за что мне все это? Ответ-то человек, каждый может найти внутри себя самостоятельно. Это не выученные уроки. Вы не в магазин за индульгенциями ходите, хотя... Подобные совершенные действия очень похожи э, на поход в парикмахерскую. Когда вы пришли, вам старые грехи сбрили, как волосы отросшие, а у вас начинают расти новые на этом месте, как только вы из этой парикмахерской вышли. Так вот, для того, чтобы понимать, э, зачем вы идете в храм, вы для начала подумайте над теми словами, которые я вам сказал. Слово-то, сказанное предликом Всевышнего, а любое слово вы и мы говорим предликом Всевышнего, ибо все он слышит, поскольку душа и есть часть его, ничего мимо не пролетает, все остается в записи. Подумайте, как вам изменить отношение к себе в первую очередь. И через отношение к себе изменится отношение окружающего мира к вам. Это единственный способ. Это единственный способ начать жить счастливо. Другого способа не существует. Перестать судить других, увидеть в другом человеке себя, понять, что наши тела всего лишь есть телесные оболочки, наш носитель, как автомобиль, который мы покупаем на время. А тела нам даны в аренду на время. И вот наше время закончится, и тело износится. Дальше мы вернемся домой. Там будет определенное осмысление всего того, всего того кино, которое прошло. И дальше мы пойдем в новое кино. Это то, что в буддийской религии называется «колесом сансары». То есть человек, который не прошел уровень игры не понял а, смысла и не научился, и не восполнил свою душу, он снова попадает в такие же условия и снова проходит все те же самые испытания. И так будет продолжаться бесконечное количество раз до той поры, пока каждый не научится работать с собственной душой, работать над собой, над разумом и душой. Разум должен научиться слушать душу и Разум должен понять, что все окружающие его люди, так или иначе, это отражение нас самих. Да, в других телах, в других условиях. Но затем эта жизнь не существует, чтобы мы прошли огонь и воду, и медные трубы. Огонь и вода – это противоположности, из которых состоит этот мир. А медные трубы – это та информация, которую мы извлекаем из всех наших земных испытаний. Поэтому я постарался, насколько смог, ответить на этот вопрос. В вопросе была еще вторая часть. Как выживать в этом мире среди всех таких людей? И если жить то обязан под подписанными правилами Бога, почему люди это отодвинули на задний план? Способ выживания один. Измени себя. И тогда те люди, в которых ты отражаешься, начнут меняться по отношению к тебе. Поскольку, поскольку человеку, Свойственно думать о том, что он принимает в этой жизни какие-то решения, о том, что он руководит этой жизнью. И это глубочайшее из заблуждений. Постольку, поскольку мы почти никаких решений не принимаем, у нас нет никакой возможности этого делать. Постольку, поскольку люди... Люди больше похожи на управляемые объекты. И сейчас об этом говорить нет смысла. Мы при необходимости и по возможности поговорим об этом в будущем. Но если вы проведете простой эксперимент, взяв лист бумаги и сев в тишине, написав на этом листе все мысли без коррекции, прочтите через 10 минут, что вы на этом листе увидите, и подумаете, И поймете, ваши ли это мысли. Вот все, без коррекции. Я об этом уже говорил в прошлых прямых эфирах. «Как выживать». Выживать можно только одним способом. Нужно жить. Жить и любить все вокруг себя. Нужно найти понимание того, что я это ты, а ты это я. Пока человек не сделает этот очень сложный шаг через собственную эгоцентричность. У него нет никакой возможности этого понять. Как только человек делает этот шаг, все карты в руки Господь ему дает и показывает, что из этого получается. Я не фантазирую. Я вам рассказываю историю собственного пути, и не только моего. Каждый может проверить на себе. И это единственный верный путь, поскольку чужие грабли не бьют толбу объект, которым душа управляет. Уже все давным-давно, чуть ли не до нас решено, как правильно жить. Вот я и рассказал. Зачем все усложняется? Очень интересно подмечено. Зачем всевышнее все это усложняет? Я об этом как-то рассказал. Для того, чтобы мы нашли среди стога сена ту волку, которую он там припрятал. И через это мы стали бы мудрее. Не умнее, заметьте, потому что ум – это свойство разума. Мудрее, а мудрость – это свойство души. Это существенная разница. Подумайте о том, что я сказал. Доброго вам воскресенья, осознанности, и через осознанность вы получите все то, что вы так желаете в этом иллюзорном, но реальном для человека мире. Доброго! Всех вас люблю, всех вас целую, и был вы мои братья и сестры. Пока.